всем привет сегодня я разбираю большую шикарную прекрасную квартиру из клевер парка аж целых 117 квадратных метров когда мы заходим в квартиру попадаем в прихожую и сразу же при входе есть гардеробная из прихожей гардеробная мы сразу же попадаем в один большой общий холл с одной стороны это мастер спальня для родителей в другой стороне это детские комнаты, вот одна пожалуйста, вот пожалуйста вторая. При входе здесь сразу же общая гостевая зона, это прям правильно, это удобно и я считаю, что эта квартира идеально подходит для семьи из четырех человек. При необходимости можно эти два пространства объединить, убрав вот эту перегородку, и даже в холл можно убрать перегородку, и у вас получится вообще огромнейшее общественное пространство. Ну, а на этом я заканчиваю. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой планировки. Всем пока!